Всем привет! Всем доброго субботнего денечка! Всем отличных выходных. Мы сегодня с Сережей снова приехали на дачу. Сейчас конец августа, буквально уже через недельку, сентябрь, начинается календарная осень. Поэтому, пока не наступили холода, мы решили приехать отдохнуть на даче, пожарить шашлычок и записать для вас обещанное видео. У нас сегодня видео будет, наш дачный влог не совсем обычный. Я сделаю что-то типа микса. Немножечко покажем вам дачного влога, как мы отдыхаем на даче. И поделимся с вами нашим мнением об отеле Barut B. Suit, в котором мы отдыхали в 2021 году с Сережей, как я и обещала в своем предыдущем видео. Расскажем сегодня о плюсах, минусах этого отеля, Скажем, что нам понравилось, что не понравилось в данном отеле. Ну, а вы сами уже сделаете вывод. Также не забывайте обязательно смотреть все видео на моем канале по данному отелю. Ну вот, у меня подошел Серенька с магазина. Всем привет! Да, Огромный. Сережа сегодня еще с вами не здоровался. Сейчас мы уже вот сели, приготовились записать вам наш отзыв о плюсах и минусах отеля Бород Бесюит. Я, конечно, прекрасно понимаю, что прошел уже целый год, и, возможно, что-то в этом отеле поменялось, дай бог, что это поменялось в лучшую сторону. Но по таким серьезным обстоятельствам, как я записывала буквально два видео назад я объясняла причину почему мы видео долго не снимали что у нас произошло в семье вот то есть я как бы в том видео все объясняла поэтому мы так и со своим отзывом затянули вот но ну, сегодня мы с вами поделимся на наш как говорится вкус <laughs> на наш цвет какие плюсы и минусы об отеле мы вынесли а вы уже сделаете свои выводы Uh, ну, я составила такой небольшой списочек. Я буду сегодня в него подглядывать для того, чтобы не забыть рассказать вам все нюансы, все uh, минусы, все плюсы по отелю, потому что без списка обязательно что-то забудешь. Начнем с описания отеля Борут Бис Юит. У отеля очень удачное расположение относительно пляжа и шопинг-центров. Кто отдыхал в поселке эвренсеки я думаю, если кто-то знает этот поселок, там очень удачная береговая линия. Пляжная береговая линия, песочек с пологим заходом в море. Очень удобно, если вы едете, допустим, с семьей, с детками, ну или те, допустим, кто не умеет хорошо плавать. Вот. Я всегда стараюсь выбирать м -м, пляжи с пологим входом. Вот. Ну и, соответственно, после того, как мы, конечно, в 2014 году были в Кемере. Там были просто гигантские булыжники. Это была наша первая поездка на море и вообще в отпуск. Там, конечно, можно было себе не только ноги, там можно было себе шею свернуть. После того, как мы впоследствии съездили, Сережа, на Кипр, там отдохнули на хороших песчаных пляжах, я стала выбирать отели только с песчаными пляжами. Соответственно, наш выбор пал на так скажем, вообще я стала выбирать отели среди пляжей и Ивренсеки, потому что там самая лучшая береговая линия. Там нету природных плит. Ну, то есть, кто смотрел мои видео, поймут, о чем я говорю. Обязательно смотрите видео по пляжу на моем канале. Там подробное есть видео полностью о пляже, какие там можно взять, допустим, ну, такие мини-экскурсии, там, катание на банане и прочее. Вот, шопинг центры тоже все поблизости, то есть куча базаров, рядом каких-то точек различных, рядом, ну, сколько, минут, наверное, 10 идет, по-моему, до Мо Сиде, если пешочком пройти, вот, ну, в общем, ну, да, там все под боком, да, то есть там да можно я... и вечером хорошо, прекрасно погулять, там прекрасно идет, идет прекрасный променад, то есть вечером, если вы выйдете от отеля и пройдете в сторону пляжа, вдоль пляжа идет шикарный променад. То есть вот если, конечно, ехать в сентябре, когда нет вот этой вот уже изнуряющей жары... Вот, кстати, мне многие написали на канале, вот кто-то под отзывами напис... оставлял отзывы, комментарии, что кто-то пишет, что «Ой, что вы такие кислые? Ой, что вы такие недовольные?» Ну, дальше я, конечно, расскажу и... Все вот эти вот минусы нашего конкретного отдыха в этом отеле, потому что там получилось так, что мало того, что совпало, что пожары были в это время, когда мы отдыхали. Да, постоянная дымка. Да. Была. То есть... И сами понимаете, август месяц это самое пекло. Да, понятное дело, что когда ты едешь в сентябре, там вообще кайф, там нет этой изнуряющей жары, море еще при этом теплое, и можно очень хорошо отдохнуть. Но так как у Серёжи на заводе корпоративный отпуск, и он из года в год проходит все время в одно и то же время, это последняя неделя июля и две недели августа то мы просто вынуждены, так как на море-то хочется, хочется отдохнуть, естественно, мы вынуждены ехать, мало того, что в самое пекло, так мы еще и едем по самым дорогим ценам. Конечно, это очень обидно. Соответственно, когда вот это вот пекло, там 55 градусов жары и плюс дикая влажность, ну, знаете, это очень тяжело переносится, это прям, и когда вот еще вот у нас в том году совпал вот этот вот пожар, то есть примерно половина отдыха было дикое задымление, дышать было в принципе нечем, вот, то, ну, как вы сами понимаете, плюс добавились остальные минусы конкретно по отелю, отпуск у нас прошел не так гладко, как мы бы этого хотели, и, ну, мягко говоря, мы остались недовольны отдыхом. Потому что вот у нас за все время, Сереж, мы, мы путешествуем, Сереж, с 2014 года, и вот это только вот второй наш отдых, хотя в 17 году, когда мы были на Кипре, просто, ну, так скажем, неудачный отель попался. Этот, наверное, я бы назвала, что самый был такой неудачный отдых. Не 18-й год. 17-й, 17 я же сказала. 17-й, да, 17 17 да. да, мы отдыхали в Маргадине. Ну и ладно, это, отель, как говорится, это отель Кипра, мы сейчас по нему не будем рассказывать. Вот, по у конкретно Бород Би а, Как я уже сказала, относительно пляжа, шоппинг-центров, он очень удачно расположен. То есть, буквально вы выходите с отеля, поворачиваете либо налево, то есть, там сразу начинаются сначала кафешки, потом идет базар и куча-куча-куча тор таких торговых а, ночной, точек. Ры ночной рынок. Ночной рынок, да. Либо прямо <связь> проходите мимо отеля по соседству Примассоу Хан и Фэмили Резорт, в котором мы в девятнадцатом году от отдыхали. Кстати, отель вообще просто супер. Мы в него влюбились. Вот. Э, Все, в общем, рядом находится. То есть проблем с какими-то покупками у вас не будет, если что-то нужно, допустим, купить, там, крем от загара, от солнца, ну, солнцезащитный там, или еще что-то какое-то там, допустим, для детей какие-то матрасики купить, или еще что-то надувные, Вот. Плюсы также отеля – это на ресепшн русскоговорящий сотрудник есть. Не все там сотрудники русскоговорящие, но обязательно какой-то русскоговорящий присутствует. Это обязательно. вот Также что из плюсов? То, что в ресторане и в баре отеля по-русски также понимают. Вот, ну не все, конечно, частично, но в принципе даже бывает, ну как бы жестами можно изъясняться. Ну, да, большинство понимает, хоть как-то, хоть что-то, ну объяснить да. можно. Как-то, ну персонал нормальный, шутит, юморят, как-то вот, ну все в такой непринужденной форме проходит, вот. Ну да, добавили также к плюсам отеля сумку пляжную в подарок. в подарок дали, да, ну конечно она немножко большая, я ее маме отдала, вот, привезла маме, да. Ну все равно приятно. Конечно. Да, мелочь, но приятно. Да, Wi-Fi в отеле из плюсов. Wi-Fi бесплатно, потому что, ну, многие из вас, я думаю, знают, что даже в пятерках и далеко не во всех бывает бесплатный Wi-Fi. В этом отеле Wi-Fi бесплатный. Но сразу скажу по минусу: Wi-Fi довольно слабенький. Wi-Fi довольно слабенький и даже порой телефон не тянет. Ну, то есть, конечно, тоже зависит от того, какой будет у вас телефон. Вот, какой марки. Но не все далеко принимают. Mm, сигнал слабый. Там, вот, да. Вот, потом по анимации. Анимация. Анимация очень хорошая, нам все понравилось. Анимация интересная и для детей, мы, ну, как бы мельком на нее попадали. И взрослая анимация очень интересная. Правда, нету амфитеатра в отеле на улице. Все находится в здании, в помещении. Тоже смотрите мое видео. Обзора по данному отелю. Вот. А, ну, в принципе, вот так ну, сама анимация ну, да, понравилась. Ну, Кстати, всего, да. Скорее всего, просто у них территория не позволяет, чтобы на улице что-то там было, да, амфитеатр, там <сёк> еще что-то. А так анимация классная Да, все понравилось. По анимации тоже отдельное мое видео на канале. Смотрите, вот. Так. Из плюсов я бы также отметила, что нас быстро по приезду заселили в номер, то есть по международным стандартам, естественно, после 14.00 заселения. Но мы приехали, не дожидаясь 14.00, нас где-то буквально часов в 11 да, утра... Нет, да, мы даже не успели анкеты только заполнили анкету, да. уже 5 минут. Часов в 11 утра сразу. нас уже заселили. Ну, видно, номера были свободные, то есть нам чисто повезло. Вот. Теперь по минусам. Территории у отеля практически нет, то есть если вы также посмотрите мое видео на канале э, по обзору, то есть там в принципе, ну в основном территория эта вся сводится к тому, что один большой бассейн проходит, территория вся открытая, зелени как таковой нету практически, она так немножечко у главного ресторана, там небольшой-небольшой закуточек из деревьев, вот, а все остальное это открытое пространство, это, ну, своего рода как... Каменные джунгли и куча-куча корпусов вокруг. Бассейн вокруг корпуса, везде бетон. Как да. Да, Конечно, когда это все смотрелось, допустим, на фотографии, когда мы подбирали отель, ну как-то не знаю, все равно фотографии это есть фотографии, это как-то не так все смотрится. Когда это смотришь все вживую, немножечко все равно хочется чего-то большего. В общем, кому это будет принципиально, то есть вот этот момент учитывайте. А, по контингенту вот этот момент самый главный, сразу признаюсь, не учила не посмотрела я внимательно, здесь в общем 95% это семьи с маленькими детками, то есть это семьи не просто там с одним, с двумя детьми, то есть там и трое, и четверо детей, и ну это не просто даже, так я бы сказала, семейный отель, это прям вот, я бы даже сказала, что это как отель, как пансионат, прям с огромным количеством маленьких деток, вот. И ну, почему я, в общем так, ну, мягко говоря, я протупила с выбором отеля, потому что мы в 2020 году у нас не получилось, как я озвучивала в своем первом видео, когда мы в Турцию полетели. А у нас была в 2020 году путевка в Испанию куплена. Соответственно, из-за пандемии, из-за того, что были границы закрыты, мы поехать не смогли. Мы, естественно, перебронировали э, на Турцию на 21-й год. Ну, а так как я придерживалась вот этого пляжа в Эврансеке, то есть в этой зоне доступности выбирала отели, вот, там, в принципе, четверок как таковых нет на этой береговой линии. Э, отель, в котором мы были в 2019 году, году, Примасол Фамили Фэмили Резорт, он ну, где-то на каких-то ресурсах пятерка, на каких-то ресурсах четверка. Вот, хотя я бы дала ему пятерку, потому что там и территория шикарная, и питание вообще просто муа, конфетка. Это да. Вот, мы хотели что-то вот именно в этих пределах, потому что остальные э, отели там пятерки, причем пятерки очень дорогие, ну по крайней мере для нашего бюджета там 300 с лишним тысяч по 400, то есть в летний период, если ехать на двоих на 11 ночей. Вот, соответственно, ну мне как бы предложил менеджер, да, покидал некоторые отели, я посмотрела, я остановилась на этом отеле, вроде посмотрела отзывы нормальные, как бы все, но ну, видите? Не всегда можно, во-первых, доверять отзывам, которые, допустим, пишут на том же Top Hotels, это первое. Но самое главное, на вкус, на цвет товарищей нет. И я, самое главное, мо моя ошибка, я не обратила внимания на то, что этот отель рассчитан больше на семьи с детками, с маленькими. Вот. Соответственно, в этом отеле, то есть если вы поедете с детьми, вам вообще будет все супер. Дети у вас всегда будут э, развлекаться с анимацией, то есть, и ну, все, в общем, будет, э, все прекрасно. Если же вы едете, допустим, семейная пара вдвоем без детей, и вам хочется чего-то, какого-то развлечения, э, ну, не конкретной, конечно, тусовки, для этого есть, конечно, специальный отель, но просто хотя бы, чтобы было как-то вот поинтереснее, вам этот отель однозначно не подойдет, это я сразу говорю. Потому что мы конкретно столкнулись с тем, что... Анимация проходит, пол-одиннадцатого анимация заканчивается. Естественно, всех все. как ветром сдувает. Все мы... идут спать. Да, все идут спать. А кто от... спать не хочет, идет пить пиво и <свят> идёт... другие алкогольные напиток, Да, идет <свят> в бар. И получалось так, что мы с Сережей оставались в... ну, практически вдвоем. Там, может быть, кто-то еще один оставался. И бармены, вот так вот просто сползая по барной стойке, спали просто от скуки. Ну, мы посидим, посидим, как два дурака. Хотя, хотя бар там работал, по-моему, до часу ночи. Да, мы как два дурака, Но мягко говоря, и посидим. Ну, так переглянемся, Серега, ну, давай хотя бы тогда уж в номер пойдем на балконе, там, выйдем на нашу эту шикарную, я даже не знаю, как это назвать, ну, пусть как терраса будет у нас, не знаю, как назвать, но вы видели, наверное, если обзор номера смотрели, и думаю, ну, лучше тут, допустим, посидим там, вино или пиво попьем. Или, или ежиков как... поснимаем, да? Кстати, да, на территории очень классные ежики, и вообще в Эверенсеке говорят очень много ежиков. Вообще они такие классные, они как раз по ночам выходят. Ну, там два лоежик, по-моему. Вот. Отеле. Ну ладно, сейчас речь не о ежиках. В да. общем, я хочу сказать, если поедете, ну, вы молодые, допустим, без детей, вам хочется какого-то развлечения, вам в этом отеле будет скучно однозначно. Это я вам сразу говорю. Потому что сразу происходит, после 23... 22-30 отбой всех сдувает, все, там скука смертная, музыку выключают, тишина. Вот. В баре делать нечего. Вот, как я уже сказала, амфитеатр на улице нет. Не знаю, кому это будет плюсом, кому будет минусом. Нам это был минус, потому что помещение позволяло вмещать, ну, достаточное количество людей. Но сразу скажу по кондиционерам. Кондиционеры, естественно, в отеле видавшие виды. И все бы ничего, но они, не знаю, там, со времен Мамаева еще, наверное, нет, не чищены. Их, их. как установили, по-моему, ни разу не чистили. Их не да, чистили. В общем, они выдают, ну, такой, знаете, затх затхлый очень воздух, то есть там продохнуть нечем. А когда еще, естественно, вы понимаете, большое скопление людей, ну, это все не то. Мне кажется, все равно на улице вечером, даже, кстати, гарю не, не так пахло, было бы гораздо лучше, если бы амфитеатр был на улице. Вот. Так, по кондиционерам я тоже вам сказала. Комары. Вот. В этом отеле очень много, ну, на территории, на улице, соответственно, очень много комаров. Скорее всего, это связано с тем, что отель находится прямо, прямо рядом с речкой. Также, если вы посмотрите на моем канале видео, когда мы с Серёжей ходили смотреть черепах, там прямо ну, сбоку от отеля проходит речка. Впадает в море, да. Да, она впадает в море, и там просто неимоверное количество комаров. То есть там вот я не знаю, конечно, что хорошо, что есть москитные сетки, если в номере стоят, вот. А если, допустим, вы будете на территории вечером сидеть, конечно, либо чем-то мажетесь, либо вас просто сожрут, зажрут, вот. По Wi-Fi я вам также сказала, Wi-Fi очень такой довольно-таки слабенький, особенно начинается, когда пик активности, все начинают им пользоваться, то все, это все, вы, вы просто Wi-Fi, ну в смысле в интернет не выйдете, вот. Потом, не знаю, кому-то это минусом покажется, кому-то это плюсом покажется, и, возможно, этот нюанс был связан с пандемией в отеле, чтобы вы не покупали в магазине отеля, там, допустим, коктейли, мороженое в упаковке, которые, они все по грин-карте, то есть вам, естественно... Ну, типа, выставляют счетов, все на эту грин-карту зачисляется, и по выезду из отеля вы уже, ну, как бы, по этому выставленному счету оплачиваете. Я говорю, кому-то это плюсом покажется, кому-то минусом. Да, с одной стороны, плюс может быть, что не надо с собой деньги постоянно таскать, руки пачкать, все вам на эту карту зачисляют. Ну, нам как-то Сереже привычный Сразу пошел конкретно, что купил, расплатился, и голова потом не, оболь... да. не болит о том, что какой-то там счет нам потом выставят, да. Вот. По поводу, также еще хотела минусов добавить, это коктейли. Ой, коктейли в этом отеле делать не умеют. Вот честно скажу. Мало того, их просто делать не, не то, что даже делать не умеют, их еще и бодяжат. Да, Сереж, ты расскажи, как мне как пытались полус, сделать... Полусладкое из... вино сделали. Как сделали, да, полусладкое вино из сухого и добавили туда мне спрайт. Нет, а... Так, на вкус, если ты не знала, ты даже не поняла бы. Блин, да, как это все... я не поняла? Я же не, ну сразу да, в отличается... этом в ресторане, в алякарте, вот, кстати, до да, алякарта, да. потом дойдем до питания, я сразу же, если тоже кто смотрел мое видео по алякарту, я об этом сказала. Первый фужер мы попросили, мне принесли нормальное вино, то есть администратор ресторана а карта пришел, принес полусладкое, видно, не знаю, из какого-то, может, загашничка достал, вот, а уже когда второй фужер мне принесли, то есть это уже при, принес не администратор, вот, то там уже принесли, я смотрю, думаю, не пойму, игристое что ли какое-то вино. А потом Сергей, когда также по такой же схеме попросил э, в баре, то он просто посмотрел, как они делают это полусладкое вино. Mm -hmm. Они берут просто тупо mm -hmm. красное сухое вино, наливают в него спрайт и выдают тебе как полусладкое Немножко мешает, чтобы газ, да, чтоб газ газ вышел да. ну, ну, в общем, короче, это Ну, ну невкусно, конечно, и ну, коктейли принципе, невкусные Вообще, я в пробовала В Баре, его. в Турции, мне кажется, никогда полусладкого вина не было Сереж, смотря какой отель Мне кажется, отель, конечно, уровнем повыше И пятерка, mm. смотря тоже, конечно, какая пятерка Там будет получше Так, ну, в общем, по самому отелю Плюсы и минусы мы закончили Ну, теперь мы переходим конкретно к нашему номеру вот. номер нам понравился, номер просторный, то есть, в принципе, мы остались довольны в санузе, вот эта вот душевая кабина, это нам все понравилось. Очень понравилось, что нам удачное расположение дали, то есть у нас номер выходил даже, ну, получается, как с видом на море, хоть это и не первая береговая линия, ну но, вот, но все равно было море было, было, да, море было очень хорошо видно, мы были прям в, в пищащем в таком восторге. Вот, очень что понравилось. Это очень удобные кровати, матрасы и подушки. Далеко не во всех отелях бывают удобные матрасы. Вот, кстати, сразу немножечко приведу такое сравнение между отелем Примасол Хан и Фэмили Резорт. Вот, несмотря на то, что там, да, такой старенький тоже номер был, какой-то такой вот обшарпанный, все бы ничего. Но там были ужасно продавленные кровати. И если у вас, допустим, есть определенные проблемы со спиной, с позвоночником, то вы потом ну, будете вставать, вот как побитые, как будто бы после ночи. Здесь вот настолько в этом отеле Боротбесиюют, настолько удобные матрасы, настолько удобные подушки. То есть вот все просто, все просто классно. Сейф. В номере сейф бесплатный. Это плюс. Вот. Как я также говорила что есть москитная сетка это тоже огромный плюс особенно если учитывать что на территории огромное количество комаров вот теперь из минусов конкретно по нашему номеру я не знаю как будет в других номерах вот. Конкретно по нашему номеру. Это был громко тарахтящий холодильник, от, от которого мы даже, несмотря на то, что мы спали ночью очень крепко, мы подскакивали от него, потому что он настолько и тарахтел громко, когда он останавливался, то есть то там вообще можно было, мягко говоря, свалиться с кровати с перепугу. Вот. В номере ужасное освещение. То есть там... Даже не то, что как в подвале, там такие сумерки. Я, конечно, понимаю, что это во всех отелях Турции, видимо, для экономии электроэнергии делается. Но в этом отеле это было прямо что-то вот прям конкретно такое, прям темное-темное. То есть, если вы, допустим, решите даже поработать на том же ноутбуке, и все равно же для работы на ноутбуке там или еще для чего-то нужно хоть какое-то минимальное освещение. Я для, даже для удобства включала освещение в санузле и открывала дверь, чтобы была подсветка. И вот над плитой, там типа, по-моему, тоже, да, светильничка было, ну, там, там тоже включала еле, вот эту еле, вот, еле, еле, да, чтобы со всех сторон хоть как-то немножечко подсвечивалось. Вот. Также по кондиционеру. Плюс вроде, что кондиционер стоит в стороне, не над кроватью, не в сторону кровати на, на вас дует. Но... В номере кондиционер был еще гораздо хуже, чем там, в холле того, самого же там того же отеля. Только так было все запущено. Там даже какая-то сетка железная была, где вот жети, ставни. ставни были. Она ржавая была. Аж А он она даже была, ты заметил, это... он даже не закрывался створки. Да. Мы пришли, он был выключен, но при этом а у него створки были. Их даже не было, да, а створки. может, и не было. не было. Ну, в общем, когда мы с Сережей первое время, особенно когда сильно пахло Гарью, мы старались включать кондиционер. Естественно, когда мы его включали, мы чуть не задохнулись, мы предпочли, ладно, мы будем лучше задыхаться от Гарри, чем задыхаться от этого задхового кондиционера. Это опасно для здоровья. Ну, я себе уже здоровья. заработала сильнющую аллергию, вот, кстати, от такого нечищенного кондиционера, длительное время я таким пользовалась, вот, в офисе. И вот я себе определенные такие проблемы со здоровьем заработала, которые сейчас мне очень тяжело решить. Поэтому вы этот момент, если кто-то из вас не обращает внимания на то, на то, что чищенный кондиционер или не чищенный, сразу говорю, побеспокойтесь о своем здоровье, не забивайте на это, обращайте на это внимание, потому что у вас могут такие проблемы со здоровьем потом возникнуть, вы не будете знать, что с этим делать. Смотрите, какие грибочки подрумянившиеся. И шашлычок уже почти поспел. А какие ароматы божественные стоят. Вкуснятинка.